Привет, мои дорогие подписчики просто случайный зритель на канале. Напоминаю, что поставив лайк и написав комментарий с указания своего игрового ника, вы получаете шанс выиграть 500 голды. Розыгрыш в конце каждого месяца. Все результаты будут в отдельном видео. Сегодня в нашем выпуске мы рассмотрим танк, который на Евросеверах считается жесткой имбой, но у нас относительно все спокойно. Речь пойдет о советском премиум танке Объект 252У, или есть еще у нас защита. Кстати, если вы задумаетесь о приобретении данного танка, то я вам однозначно советую так и поступить. Все дело в том, что данный танк получился ну очень хорошим, в связи с чем его брали из продажи, но я надеюсь его все-таки в продажу обратно вернуть. Хотя зная ВГ его точно вернуть, так что не пропустите. Объект 252У выпущен в двух вариантах. Объект 250У соответственно и защитник. Разница заключается в том, что у Защитников уникальный, стилизованный камуфляж, причем очень красивый и стилизованный. Кстати, э, в те времена, когда его только <coughs> первый раз показали, мне очень не понравился, какой-то флаг непонятный, мне не понравилось. Но когда я получил себе его в ангар, я на нем разглядел надпись на дуле: враг не пройдет, за что, кстати, многие его называют Гендальфом, может быть, помните, мемчик такой был. Вот. На башне пулемет с баяном, флаг СССР на борту, массеть, вещмешок, ну и многие другие мелкие детали. Но а теперь более подробнее рассмотрим данный танк. Вначале предлагаю рассмотреть положительные и отрицательные стороны данной машины. Плюсом я бы отнес отличное лобовое бронирование, большой альфа очень большой, достойный урон в минуту, хорошее пробитие, что немаловажно для према, неплохая подвижность для тяжелого танка, ну и как бонус, красивый внешний вид Минусом я бы отнес плохой обзор в 350, некомфортное сведение и точность, некомфортные углы вертикальной наводки, плохая маневренность, большой и слабый НЛД. Защитник подобен и сутреть AVDS3, одна из самых популярных и сильных машин на уровне из тяжелых танков. Но у нашего защитника лучше было бронирование, которое бьет больше снарядов и пушка с большим альфа-сам. Главное это все грамотно конечно использовать. Зачастую в топе мы рвем всех и вся, в общем, манипулируем рандом. Но уже внизу списка следует действовать более смотрительно. Не стоять в кустах с ПТ, на последней линии, конечно, но и не лезть вперед, как 45% игрок. Хотя не стоит забывать, что иногда мы можем себе это позволить. Советую держаться на второй линии в боях с девятыми и десятыми уровнями и реализовать свой дамаг немножко издалека. Главное это прятать наше НЛД. Ну а теперь, пожалуй, рассмотрим более подробно. Начну с плюсов, естественно. А там уж как по идее. Примечательной стороной данного тяжа является его живучесть, так как у защитника характеристики бронирования достойно уважения. Ведь мы являемся танком прорыва. Начнем с нашей башки. Она имеет сплюснутую форму с различными способами, так что в лобовой проекции ее приведенка составляет от 230 до 350. Местами более 450 мм бывает. Но расплачиваемся мы за это двумя лючками на крыше башни. Сюда у нас могут пробивать довольно неплохо. Правда, радуют размеры этих башенок. Они не такие уж и большие. Значительный интерес представляет собой ВЛД с большим щучим носом. С невероятным углом наклона, под которым он расположен. Входит толщина брони всего 130 мм, но благодаря наклонам их приведенная толщина составляет от 250 до 350 мм. То есть пробить сюда нас будет крайне и крайне сложно. Расплата, конечно, за такой имбовый ВЛД наша НЛД. Он бронирован слабовато. Приведенка тут не превышает 500 мм. То есть танки 8 уровня смогут нас сюда пробивать довольно-таки просто. Делаем вывод. Старайтесь закрыть уздину НЛД и стоять противнику под прямым углом. То есть просто луком. Так увеличите шансы на непробитие своей машины. Но из личной практики скажу, что на данном танке я танковал и 100, и даже по 10 И зачастую бывает так, что противнику перед выстрелом приходится серьезно подумать о том, куда у нас стреляет, чтобы меня, соответственно, пробить. Помимо всего прочего, наш танк имеет чит читерный борта. 100-150 мм с огромным рациональным наклоном. И приведенка, которая заставляет, представьте себе, эту цифру за 500 мм. Защитник может ловить рикошеты и довольно-таки неплохо. Но не стоит забывать про один небольшой нюанс. Если вы поставите ром, угол вашего в ВЛД сильно уменьшится. И шанс пробить вас в ВЛД резко возрастет. Советую, танкуя абортом, старайтесь скрыть ВЛД полностью. Но ну, это логично. За каким-нибудь камнем, домом или укрытием. В общем, так, чтобы ВЛД не было видно. Ну, это в идеале, конечно. Если говорить о корме, то она 90-100 мм, иногда спасает от всякой мелочи. Из всего вышесказанного делаем вывод, что стрелять по нам просто по силуэту уже не получится. Тут у нас надо выцеливать уязвимые места. Кстати, скажу два слова прочности, она у нас стандартна для ТТ 8 уровня, составляет 1500. Ну и настало время рассмотреть один из самых важных показателей у крем Я бы сказал нет, даже самому важному показателю крем благодаря которому мы можем фармить нашу серебрушку. Речь пойдет о нашем орудии. С точки зрения вооружения у нас в основном все отлично. Начнем с того, что благодаря новой политике ВГ у всех новых премов отличный показатель бронепробития. В нашем случае бронепробитие составляет 225 бронебойным снарядом и 265 премиумным Ну и два слова пугасе 68 мм, альбой конечно же 530, ну это же Коротко снарядок. Я бы посоветовал возить снаряды из расчета 19 ВБшек, 9 голдов, если мы попадаем вниз пищевой цепочки, ну и два фугасика зарядить для того, чтобы сбить, например, захват. По поводу ДПМ мы имеем не самый худший показатель, я бы сказал, ну в принципе неплохой ДПМ в размере около 1760. Ну естественно можно поднять его. Если посмотреть на наши УВНы, то тут все тоже стандартно, как у Совета. То есть, минус 6 вниз, 20 лет, то бишь корота не убьем, но самолеты позбиваем. Про показатели точности могу сказать сразу, что у пушки большой разброс. Слабая стабилизация, но скорость сведения уже получше, чем у некоторых других тяжей. Точность 0.44. Время сведения 3,2 секунды. У меня с нормальным экипажем, кстати, 0.39 точность не изменяет и по-моему 2,8 сведений. Ну, по-моему, они не изменят, мне то на листочке, здесь переданной переданная записка. Стрелять с вертухи я бы, конечно, не советовал. Но раз на раз не приходится, иногда дедовский вертуханда случается. Повторюсь, часто я бы таким все-таки не практиковал. И с таким разбросом мы при полном сведении можем иногда промазать. По поводу перезарядки, она у нас довольно-таки долгая, 15 секунд, хотя ее можно улучшить из моего личного опыта до 12,4 но это всего стоит того, чтобы кидать плюхи по 440. реально, оно того стоит. Все-таки в нашей игре это ли поиграть проще. Кстати, чуть не забыл. Мы являемся обладателем слабого обзора, о чем я говорил в минусах. 350 метров. Так что поиграть светляка и покидать по своему засвету зачастую все-таки не получится. Но опять-таки, это все нивелируется перком и оборудованием. Советую по этому поводу будет, ну, уже ближе к концу. Перейдем к нашей динамике. Мощность двигателя в 700 лошадиных сил обеспечивает нам 13,6 лошадиных сил на тонну. Из-за этого вытекает, что у нас танк способен разогнаться до 35 км вперед и 14 км назад. Подвижность почти какой-то со но он немножко у нас все-таки выигрывает, чуть-чуть вырывается вперед, если мы сравнивали переразгоне. Помимо всего прочего, старайтесь избегать это уже советы, одиночества, ибо один ваш танк ну, ничего не сможет сделать с полкой врагов. Не лезьте на рожон, обдумайте свои поступки. Да, конечно, данный танк может перевернуть и сход в общем затащить, но сильно я на это бы все-таки, наверное, не рассчитывал. Всегда думайте, перед чем что-то сделать. Но это в общей Как примем танк для новичков и малопытных игроков, он просто идеален. Так у броня просто прощает кучу ошибок, которым грешат наши новички. В опытных руках танк превращается в подобие МВИ. Именно в подобии имбы, а не имбук, скажу сразу. все таки как бы танк не был хорош, а он хорош, у защитника броня, как по мне, такая немножко рандомная. тот танк танкует как бьет, так пардон, как бог, то, извиняюсь за выражение, он шьется, ну, во все дыры. Вот, ну реально, вот сколько на нем не играл, он... Вроде ты все делаешь правильно, но вот шьют, шьют, шьют, шьют, шьют, 스.. да что ж ты будешь делать? А бывает просто в чисто поле выезжаешь и... Никто ничего не может с тобой сделать. Самое главное, хоть и танки не из самых дешевых, помимо всего прочего, но покупки данного премтанка я бы сказал два слова. Вы не пожалеете. Этот танк стоит своих денег, ну а если вы фанат советской техники, то танк просто обязательный покупки. Напоследок я бы хотел сказать пару слов о По нашей традиции. Досылатель для увеличения урона в минуту мобилизатор это, кстати, обязательный модуль для данного э, типа орудия вот, ну и вентилятор э, как для улучшения обзора, так и в целом для улучшения характеристик. В общем, по оборудованию набор стандартных а по экипажу я бы сказал, ну, всего лишь два слова, перейти у нас конечно лампа и ремонт, плавный ход плавный поворот башни, Тенденция вы поняли, да? ну, отчаянный, ну и напоследок там, я бы посоветовал боевого про его боевое пространство. ну а дальше уже как душа ваша ляжет там уже больших таких извинений не буду. А, по выбору снаряжения все просто. Лично я на данном танке горю крайне редко. Так что я бы посоветовал возить вам аптечку и все-таки два ремкомплекта. Все дело в том, что ну, я из личной практики скажу, что если я на танке там из 100 боев 5 раз горел, но блин из этих же 100 боев я раз 40 использовал два раза ремку. Подумайте логически, что лучше использовать. Причем использовал ремку, ну, в основном по делу. Да, конечно, ремка там стоит 20 тысяч, но мы как бы и катаем на прем-танке, правильно? Мы все-таки фармим. Вот. И если, кстати, вам не важен в данный момент фарм серебра, то вместо одной ремки можете поставить до Это там будет еще шакать. Кстати, надеюсь, под конец скажу, что данный гайд вам был полезен. Надеюсь, вы поставите лайк данному видосику. Ну и до новых встреч, не забывайте про наш конкурс с лайками, комментариями, повторюсь еще раз. С вами был Анид Лято и канал Пока-пока.